Всем доброго времени суток. Когда я был в 2012 году в Индии, иногда меня преследовало ощущение, что я не уезжал из родного города. Крупные торговые центры, Макдаки, Кока-Кола, вся эта глобальная потребительская культура, знакомая простому обывателю до боли. Не вот это вот все я хотел бы видеть, выезжая в экзотическую страну. И хотя экзотического мне хватило тогда, я осознаю, что глобализация, проявляющаяся совершенно не в том ключе, в каком должна проявляться, лишает современную массовую культуру потребления души, то, чего с избытком есть в этнических культурах. В связи с чем вполне ясен всплеск интереса к этнике у простых обывателей. В условиях общества потребления людям просто не хватает той древней мудрости и того единения с природой, какое было у наших предков. Что ж, традиции безусловно важны, ведь это именно то, что выделяет каждый народ, создает его уникальность. Культурное разнообразие – это круто. Если его нет, общество теряет свой колорит, становится унылым и скучным. В традициях мы храним мудрость наших предков и опыт, который нарабатывался в нашей культуре веками. Из традиций складываются как наши высокие этические идеалы, так и рядовой повседневный быт. Кто бы что ни говорил, но культурные традиции важны и актуальны в 21 веке. И нам по-прежнему необходимо бережно хранить их, дабы не утратить свою идентичность. Однако это не значит, что любая народная традиция должна быть священной коровой, которую нельзя трогать. Ведь традиция может нести как позитивный, так и негативный характер. К примеру, нет ничего ужасного в традиции пить чай каждый день в 5 часов у англичан. Это же традиция. Или устраивать сиесту. Полуденный отдых в Испании, Италии, Греции. Эти традиции весьма рациональны и обусловлены особенностями местного климата. Но в мировых культурах есть и откровенно вредные традиции. Например, женское обрезание или предписание побивать камнями геев или неверных женщин в исламских странах. Это дикость, которая не несет никакой пользы, и, конечно, от нее стоит избавляться как можно скорее. Каждая традиция должна проходить проверку на здравый смысл, какой бы неотъемлемой она ни казалась. По отношению к своим традициям, идеалам, на который всем стоит равняться, может стать замечательная страна Япония. Японцы очень бережно хранят свои традиции, но при этом не скатываются в черствый консерватизм. Япония это на секундочку самая технологически развитая страна в мире. В Японии часто проводят фестивали национальной культуры, где жители городов наряжаются в традиционную одежду, готовят блюда японской кухни, запускают фейерверки и веселятся. Вот это отличный формат сохранения своих корней в глобализирующемся мире. Национальные культурные традиции должны ассоциироваться с позитивом, а не с негативом. А всеобщие веселье и праздники – это идеальный способ напомнить каждому народу об его древних традициях. Достаточно проводить фестивали национальной культуры один-два раза в год. Это весьма практично, поскольку каждый день щеголять в не самой удобной национальной одежде или употреблять исключительно блюда национальной кухни только лишь ради выпендрежа, пытаясь доказать себе и другим какой-то ревнитель традиционной культуры. Это такое себе. Несомненно, в каждом есть своя особенность и изюминка, как в отдельных народах, так и в отдельных людях. Но важно помнить, что мы одно. Мы. Все семь с лишним миллиардов человек населения этой планеты. Все мы ищем счастье, хотя каждый видит его по-своему. Все мы нуждаемся в любви и доброте, и для них не может быть каких-то национальных, расовых или гендерных границ. Важная задача для всего человечества – забыть о раздорах и стать одной большой и дружной семьей, где каждый из ее членов по-своему уникален и по-своему прекрасен. Дорогой подписчик, а что ты думаешь по этому поводу? Нужны ли традиции в 21 веке? Пиши свое мнение в комментариях. Также не забывай подписываться на мой канал, ведь так ты точно не пропустишь мои новые видео. До встречи всем, оставайтесь на позитиве и пока-пока.